Да, чем лечить, что пить? Жалобы выпадения волос. Так часто и мне в Директ пишут. Но сначала нужно разобраться, из-за чего, да, причина выпадения волос. Прежде чем что-то лечить, надо установить первоисточник. Вы можете, если бывает процесс острый, то есть у вас были густые волосы, все было хорошо, и вдруг вы стали замечать сильное, интенсивное выпадение волос. Вот скорее всего, это какое-то острое выпадение, если это не очагами, если это равномерно. Необходимо вспомнить, что происходило накануне за 2-3 месяца. Это болезнь с подъемом температуры. Вот постковидное выпадение, да, которое сейчас достаточно часто встречается. И, кстати, после ковида даже бессимптомного может происходить через 10-14 даже дней. Но чаще всего после ОРВИ, например, это 2-3 месяца занимает, прежде чем вы увидите выпадение. И вот постковидная да, частая проблема, например, сейчас от 24 до 50% процентов людей страдает выпадение волос после перенесенной инфекции. Вот интересные данные недавно были опубликованы, что группа риска, да, кто у нас, это люди, если ковид был затянут более чем на 10 дней, человек болел, и если была потеря обоняния, потому что в основном фандикулы у самого даже есть обонятельные рецепторы. То есть вот люди с потерей обоняния, они входят в риск, в группу риска по потере волос постковидной. Но а, считается, что можно предупредить заболевание выпадения тем, что вы в более ранние сроки начинаете лечить вот, инфекционный процесс, да, то есть не затягиваете вот это воспаление, которое идет иммунное, в том числе вокруг волос и микротромбозы, которые могут возникать в мелких сосудов, это вот, кстати, тоже причина пустковидной потери волос, и тем самым это, конечно, Улучшает прогноз, то есть не 50% половину волос, как это иногда бывает, потом теряется после ковида, а какой-то более меньший, скажем так. Плюс, конечно, вы оцените все-таки, есть ли железодефицит. Вот у женщин частая проблема, и она остается до сих пор, несмотря на то, что продуктов очень много, да, у нас нету каких-то сейчас проблем с поставками ни мяса, ни птицы, ни каких-то там круг, гречки и прочего, но дефицита очень много у женщин. Менструация идет каждый месяц, да, если возраст репродуктивный, потеря железа может быть высокая, особенно у тех, у кого обильный цикл, да, менструальный, и за счет этого, конечно, и железо теряется. А, то есть клинический анализ крови, да, уровень гемоглобина, уровень запаса железа, ферритина необходимо оценить. И тогда причина, конечно, выявляется, если железодефицит, то Прежде всего лечится железодефицит, да, с помощью препаратов железа, рацион по еде пересматривается, ну, соответственно, если какая-то проблема эндометриоза, аденомиоз, да, то с гинекологом, возможно, даже коррекция, да, потери желез в цикл. Ну, то есть вот такой вот иногда это очень многообразное это состояние, уровень... Тереотропного гормона необходимо оценить, да, это щитовидной железы функцию. То есть не надо, может быть, сдавать какие-то очень большие списки анализов, иногда необходимо оценить состояние или с терапевтом даже обычным, но лучше, конечно, с трихологом пообщаться и понять, что же происходило накануне. И сейчас, кстати, рацион по еде, несмотря на обилие продуктов, у многих скудный, то есть овощи, фрукты, орехи, плохой аппетит. Опять-таки, ковид-выпадение, но и постковидный син синдром, когда... Вкусовые ощущения меняются, и таких тоже много людей, когда они вот до этого накануне ели все подряд, да, и все было хорошо, но вкусовые рецепторы изменились, и яйца не едят, творог не едят, мясо не едят, да, и, ну, конечно, заставлять себя не нужно, но необходимо найти замену продуктов. То есть, например, железо есть в перепелке, да, если брать птицу, если, например, у вас на красное мясо какая-то реакция пошла группах в гречке, да, ну как-то вот железопрепаратов вполне почему бы и нет. Плюс, конечно, мы оцениваем, какие лекарства пациент принимает, да? потому что есть лекарства, их достаточно много, которые приводят к выпадению волос. Но это, конечно, не какой-то однократный прием, а длительные приемы. Это и антибиотики, и нестероидные противовоспалительные, да? а, обезболивающие различные группы, антиконвульсанты, антидепрессанты. Но это, конечно, требует такого, скажем так четкого понимания взаимосвязи по времени. То есть, да, если вы пьете препарат два года, ну, наверное, выпадение, которое идет два месяца, с этим не связано. Потому что отменять лечение другого заболевания только потому, что волосы выпадают, это нецелесообразно. Мы, конечно, стараемся в этом случае или заменить препарат с специалистом, да, с врачом, который его назначил, ну, или лечение волос параллельно проводится, это в любом случае к облысениям не приводит. То есть, вот такая группа достаточно большая, есть у вот диффузного выпадения, стресс, частая причина, Но, ну, а, конечно, пациенты в основном это женщины с длинными волосами, вот с диффузным выпадением, потому что мужчины вот потерю такую не замечают обычно, какого-то маленького объема волос, потому что у них волос короткие, даже если замечают, то это все быстро отрастает, и они опять-таки не замечают, что как то терялась какая-то их шевелюра. А вот, конечно, хронические формы – это уже другая история, это чаще всего вот андрогенетическое поредение, облысение, да, вот наследственные формы, которые уже требуют все-таки лечения у врача. Да? Ждать, что само это пройдет, не нужно. К сожалению, только будет ухудшаться и прогрессировать это поведение с помощью там, ну, вот истончения, опять-таки, вот это, вот, которое мы наблюдаем. Но это уже идет от корня, да? то есть вот с этой зоны истончаются волосы и редеют. тут как бы очень так многообразно, на самом деле вот проблема выпадения. Поэтому какой-то одной таблетки нет э, от всего. Надо выяснять все-таки, какие факторы повлияли на то, что волосы ухудшились.